Thank <laughs> you. целях контроля качества ваш разговор с оператором будет записан. Здравствуйте, Здравствуйте, меня зовут Юрий, слушаю вас, Игорь Васильевич. А, здравствуйте, Юрий. А, вы можете зафиксировать претензию к вашему банку? К нашему банку прям? Да. Ну, к банку, наверное, как я могу зафиксировать? Ну, это к... же бан... банк. Банк Тинков, правильно? Да, из, ну, именно прям ко всему банку претензию у вас? Ну да. Ну я как могу зафиксировать? Не, претензию кон, на не, весь банк. не, не конкретному сотруднику, а именно, именно к банку. К, именно к, к, к организации. Я так скажу. Yeah, ну, не, это, к, видимо, физич, не, не, не к физическому лицу, а именно к организации. Претензию можете зафиксировать? Нет, я не могу. Поэтому а можно, наверное, вот... в какую-то друг, другую государственную организацию обращаться. Я уже не знаю, что там за претензии ко всему банку. Но мне необходимо сначала досудебную претензию оформить э, вашей организации. То, что там в э, другую организацию государственную обратиться, это понятно, это можно э, будет. Но э, чтобы вы были э, извещены заранее, и могли подготовиться к конструктивному разговору э, с государственными структурами. Может быть, вы зафиксируете все-таки мое обращение? Нет, я не могу зафиксировать Почему? претензию ко всему банку. Ну, как? Почему? Потому что, ну, потому что я как могу зафиксировать на банк претензию? Это вы... Обратитесь к юристу, он вам поможет составить эту претензию на целый банк. Или сам mm -hmm. к адвокату, к, там, к судебному приставу можете, там, да. обратиться, могу uh -huh. рекомендовать в интернете, можете посмотреть. А, или в Банк России, делается. правильно? Ну, Центробанк. Конечно. Да, конечно. Вы же банковская структура или нет? Естественно. Вы в банк звоните. А. А, почему вы до сих пор знаете, как меня зовут? Какой-то непонятный вопрос, Игорь Васильевич. А мы не должны этого знать. Вы не поменял? Нет, не менял. А у вас до сих Но пор хранится не... информация об этом? О чем? Об этом. Что меня зовут Игорь Васильевич? Да, конечно. А почему? Почему она не должна храниться у нас? А... Говорю, у нас должник у вас задорность перед банком. Пока не погасите, О, будем с вами общаться. Ну хорошо. А, так вот, почему не общаетесь? В этом и была заключена претензия. Почему прекратились звонки от вашего банка и от ваших представителей по агентскому ну, договору? По каким? По каким агентским? У вас сейчас ваше дело находится в банке. Ранее, возможно, ваше дело по агентскому договору было в каком-то коллекторском агентстве. Сейчас ваше ну, дело... Ну, нет, да, сейчас находится в банке, и, в банке, э, да. Да, и, и банк есть. не предпринимает никаких действий по возврату просроченной задолженности. Тем, ну, самым, те, они... тем самым нарушает э, постана... э, руководящие что, документы хорошо. Центрального банка. Откуда вы знаете, что мы не совершаем этих действий? Может, руки до вашего дела еще не дошли? А, а может, действия не как... совершаются, а вы просто пока еще этого не отнес, Кор скоро, может, почувствуете. да. Коротенькие руки, да, что ли? Да нет, дел-то много. Дойдут а. когда-нибудь. 223 155 рублей 59 копеек. Это сумма вашего долга. И требования да. банка эту сумму внести в течение трех дней. Внесете. Зачем? Ну, а сколько. Долго. Подождите, подождите, сколько времени не вносилось уже? Но последнее поступление было 26 марта 21 года. Ну вот. С чего? Это, это ложь инсинуация, это судебные приставы там чего-то там нашли и э, вам внесли, а непосредственно внесение было когда последнее? Преды... Вот предыдущие, посмотрите, платеж. Вот я не бы... могу посмотреть, я последнее а, вижу после последнего 20... марта. Ну это, это приставы там чего-то там нашли и вот э, как Но... бы больше не смогли ничего сделать и прекратили исполнительное производство в связи с отсутствием денежных средств. А... Так с этого момента что банк-то хочет? Он собирается вообще взыскивать денежные средства или нет? Он будет предпринимать какие-то действия или нет? Или может быть пойдет на контакт в форме ведения конструктивных деловых переговоров? Конечно будет. Так по какой причине готова оплачивать задолженность? А Вы зачем вопросы не ответили? А, я сейчас вот непосредственно отвечу на ваш вопрос, только внимательно слушайте, Ответайте. не перебивайте. У меня нет э, в этом экономической целесообразности. Это во-первых, а во-вторых, мне просто лень. Понятно. Угу. Прекращая выплаты, вы напрямую нарушаете законодательство россии Российской Федерации? Стоп, вы мантию судьи когда получили? Будьте добры, реквизиты указа президента, когда вас назначили судьей, для того, чтобы устанавливать факт нарушения закона. А мне не надо быть судьей, чтобы вам это заявлять. Нет, вы можете заявлять не более чем, что был нарушен договор. Про нарушение законодательства это может устанавливать только суды. Нет, не, вы можете заявлять, это ваше э, сугубо личное мнение, не более того. То есть это, это ваше, да, это ваше да, оценочное вы... суждение, может быть, э, вы вправе это делать, э, давать оценку, но ваша оценка не имеет никакой э, правового смысла, и э, вообще вот то, что вы мне сейчас сказали, оно ну, как-то безрезультативно и ни к чему не ведет и ни к чему не обязывает может быть, а точнее статью 310 Гражданского кодекса. Да, не надо мне зачитывать статьи, я их прекрасно и так знаю. Более того, я вас могу проконсультировать в этом направлении. Не надо меня консультировать. А, не надо? Которые да. ответственность за односторонний отказ от исполнения А, а какая там ответственность? Понимать? Да, вот да, вы, сказали слово, вы сказали слово ответственность, будьте добры тогда объяснить, какая ответственность. Меня арестуют там на... А, меня... То есть ареста не будет, да? Я не знаю, будет он или нет. Я прошу гражданская ответственность. Да, гражданская это... ответственность э, что подразумевает? Это увеличение денежной суммы, которую э, необходимо будет вашему банку заплатить? Так это, э, ну скажем так, какая разница, сколько не платить? То есть не заплачено там почти 300 тысяч э, или будет не заплачено там, э, ну я не знаю, на какую статью. И вот я могу вас обмантерить, да, вы подадите... Э, суд о том, что вас оскорбили или там вашу организацию оскорбили э -э, моральный вред, тому подобное. Вот я выложу, допустим, ролик в интернет, соответственно, это моральный вред, может быть, там э, деловая репутация пострадала так вам там может быть хотя это э, вероятность там 0,1 тысячная может быть э, это вам чего-нибудь там присудит э, ну допустим 100 тысяч какая разница сколько не платить 300 тысяч или 400 тысяч если это не было если оплата не было какая разница где ответственность ответственности нет вы меня вводите в заблуждение что Запрещено законом опять-таки. Закончили? Вот вам известно, что судебный приставы вправе описывать и арестовывать имущество должника по адресу проживания, регистрации или местохождения его имущества. Да, конечно, известно. И более того, я вам скажу о том, что банк уже подавал исполнительный документ судебным приставам. Судебные приставы что сделали? Вынесли акт о невозможности исполнения вашего исполнительного документа. И вам его благополучно вернули. О чем вы в начале разговора сказали о том, что исполнительные все эти документы находятся сейчас в банке, лежат мертвым грузом. Нет, а... Я этого не говорил. Я Данный документ акта невозможности говорить об отсутствии у вас имущества денег да, на текущий да, момент. Да, да. А так как долг не погашен, да. банк правит подавать заявление неограниченное количество... А, раз, нет, это, не это, это, это ваше глубокое заблуждение. Вот я не знаю, что вам там на тренингах говорят, но вот запомните. А, значит, на всякий случай, в законе об исполнительном... Производство, и там четко сказано, что делает пристав. Он, в принципе, не обязан проверять сроки предъявления исполнительных документов. У них же тоже есть сроки для предъявления. Так вот, да, он может возбудить исполнительное производство, когда долг, ну, скажем так, протухший. И вот этот исполнительный документ, он утратил свою юридическую силу и не может быть предъявлен к исполнению. И может быть использован, ну, скажем так, для потребностей в сортире, быть приколоченным там, гвоздиком или повешенным на гвоздик. Так вот, значит, вот эти вот ваши заблуждения, вас, непосредственно, вас лично, ваш банк, ваших тренеров, тьютеров, которые там проводят обучающие семинары и прочее, Ваши планерки, ваши руководители, руководители вашего банка, некоторые, не некоторые, подавляющее большинство адвокатов, практически все адвокаты, большая часть юристов, могу точно заверить, многие компании, которые предлагают банкротство, они все замотивированы на то, чтобы человек оплачивал. Почему? Потому что якобы, если вынесен какой-то исполнительный документ, решение суда, там исполнительный лист, судебный приказ, либо исполнительная надпись нотариуса, то вот эти вот документы имеют право быть вечными, либо вечно длится исполнительное производство. Это не так. Дело в том, что есть определенная статья, которую. Вот эти вот недальновидные люди, я их так назову, да, чтобы их не оскорблять там, нецензурной бранью, вот эти недальновидные люди, они не могут понимать или распознать о том, что слово восстанавливается срок, либо возобновляется срок, либо обнулируется срок, это не тождественные понятия, это все разные понятия. В данном случае, в контексте, когда ваш банк предъявил исполнительный документ, вот на тот период времени, когда исполнительный документ находился у приставов в работе, было возбуждено исполнительное производство, потом было прекращено, вот именно этот период времени, он не включается в срок течения, того срока, когда э, исполнительный документ может предъявляться на исполнение, извините за тавтологию. Э, так вот, резюмируя, э, у, у вашего исполнительного документа есть срок предъявления 3 года. Вот к этому три года, тот период времени, когда он находился у, в работе у судебного пристава, пока длилось исполнительное производство, да, он был приостановлен, и, соответственно, срок на этот период времени увеличился. Но так после возвращения исполнительного документа вам обратно в зад, срок исковой давности продолжает течь. И пройдет без малого три года, и все этим документом вы можете воспользоваться разве что в туалете или пустить там в качестве макулатуры может быть там одну тысячную копейки вам за эти за эти пару листов заплатят я теперь вас внимательно слушаю да я продолжу пока на ваш счетах не будет достаточной суммы не обзвезешь имуществом или просто устроиться на работу а ну если не хотите а до этого давайте вы, вы, вы не знаете взаимовыгодные а... слово погашение за Вы не сказали, что переливать не будете. Угу, да, хорошо, извините, слушаю. Так вот, не может обречно как на невижимость, например, автомобиль, так и на недвижимость. Это я продолжаю. Угу. На основании статьи 255 Гражданского кодекса судебный в вправе выставить на публичные торги даже часть собственности. Угу. В если право собственности принадлежит не только должнику, но и его близким. А вот избежать таких мер поможет поступление оплаты. Чтобы не доводить до этих последствий, мы 14 дней вам предоставить можем на внесение суммы 223 155 рублей 59 копеек. На счете? в добровольном порядке. Я вам тут немножко небольшую ремарочку ставлю. Вы просто сказали о том, что приставы имеют право наложить взыскание, в том числе на имущество, которое находится, имеется в наличии у близких родственников. Это, я так понимаю, вы намекаете на семейный кодекс. Но в этом случае вам необходимо сначала доказать о том, что кредитные средства брались с целью э, потратить на э, внести в семейный бюджет и, соответственно, все тогда э, консолидировано э, должны отвечать по этим обязательствам. Но э, когда оформлялся кредит, никаких э, не ни поручителей не э, согласия членов семьи не требовалось, и соответственно у вас нет доказательств о том, что э, денежные средства тратились на во благо на, и в интересах э, всех или там конкретного члена семьи. То есть они тратились на меня лично, э, с меня лично и поэтому и спрос. Поэтому э, ваш довод э, про э, членов семьи я отвергаю категорично и... Э, вы не можете на это ссылаться и неправомерно в этом на это ссылаться, более того, говоря, э, дови, э, уверяя меня э, в этом то, что вы сейчас сказали, вы пытаетесь ввести меня в заблуждение, то есть неверно трактуя э, требования законодательства и ваши возможности. Э, тем самым вы нарушаете э, 200, 230 закон, где четко сказано о том, что вы не имеете права э, делать определенные заявления, которые э, способны ввести меня в заблуждение и сподвигнуть на то, что вы э, требуете сделать. Или, скажем, в данный момент просите, потому что ваши требования, они должны быть как минимум изложены на бумаге, а то, что совершается в рамках телефонного разговора, это нижайшая просьба совершить определенные действия с вашим оппонентом, с тем, вот, кем я являюсь сейчас. Это, да? нет, это, <coughs> это, это, это первый момент. Во второй, второй момент, да, я изначально, в начале нашего разговора, я сказал, в чем мой экономический интерес в том, чтобы я совершил эти действия. Я ответа не получил. Вы начали говорить, продолжили там говорить о том, что судебные приставы имеют право. Но, я повторюсь, судебный пристав, имея право, он воспользовался этим правом и вынес акт о невозможности исполнения исполнительного документа в полном объеме, и тем самым старший судебный пристав его подразделения утвердил постановление, о прекращении исполнительного производства, о чем вы надлежащим образом уведомлены, и в, э, вами же получен этот исполнительный э, документ обратно в зад. Вот теперь я закончил, вы можете продолжать. Ну, Во-первых, банк Тинькофф не нарушает, здесь законодательство Российской Федерации, в том числе 230 федеральный закон. А Отказ не избавит вас от долга, еще раз напомню, если вы не оплатите нам вопрос, может быть урегулирован по решению что в рамках исполнительного производства. Задача пристава взыскать долг с применением всех законных мер, о некоторых я вам рассказал, и закрыть исполнительное производство. В принципе, вам решать, как долг будет выплачен. Угу. Всего а, доброго, а, Подождите, вы же закончили фразу? Дайте мне ответить на вашу фразу. А, значит, я повторюсь о том, что у исполнительных документов есть срок их предъявления, и этот срок не вечный, как ошибочно многие думают, большинство многие думают, а многие думают так, потому что они были введены в заблуждение. Так вот, я не сказал ранее, но скажу сейчас, значит, летом этого года и летом прошлого года было два обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации, в котором дается разъяснение по поводу сроков предъявления исполнительных документов к их исполнению, опять извините за тавтологию. Так вот, в последний раз, в крайний раз точнее, Верховный суд в комментариях сказал, не существует, вечного срока для предъявления исполнительных документов. Не существует вечного срока у исполнительного производства. Этот срок ограничен тремя годами, если за, это, ну, за исключением э, тех периодов времени, когда длилось исполнительное производство. То есть на эти периоды срок как бы увеличивается. Так вот, э, э, вы, допустим, предъявили исполнительный Документ к исполнению, <свят> опять эта тавтология, судебным приставом. Прошло определенное время. Судебный пристав не смог исполнить этот исполнительный документ. Опять тавтология. Он прекратил исполнительное производство, вернул его вам в зад. Срок предъявления этого исполнительного документа для исполнения, опять тавтология, он немножко увеличился, растянулся. Далее, вы повторно, да, вы вправе подать повторно этот исполнительный документ к исполнению, это сумбур нашего законодательства, это автология, поэтому уже я дальше не буду извиняться. Значит, вы предъявили повторно, можете, точнее, предъявить, имеете право предъявить этот исполнительный документ, но не обязаны, имеете право. Не ранее, чем через полгода. Вы можете предъявить этот документ ранее, но только в том случае, если у вас есть достоверные объективные доказательства того, что у меня улучшилось финансовое и материальное состояние. Улучшилось. Такое, естественно, вы законным способом получить не сможете. Соответственно, у вас таких доказательств не будет. Итак, через шесть месяцев не ранее вы сможете предъявить его повторно. Далее пристав обязан его принять, опять его сбудить исполнительное производство, но есть замечательная статья в законе об исполнительном производстве о сроках ведения этих исполнительных действий. Он ограничен двумя месяцами. Да, он может быть, исполнительное производство, оно может быть продлено еще э, по решению главного судебного пристава еще на месяц. Итого получается 3 месяца. Это минимальный срок для э, исполнительного производства. Итого. Через три месяца, по моему заявлению, ходатайству о прекращении исполнительного производства о том, что его невозможно исполнить, невозможно исполнить исполнительный документ, исполнительное производство будет прекращено опять по 46 статье, опять будет вынесен акт о невозможности исполнения исполнительного документа и будет вынесено постановление, которым будет вам возвращен исполнительный документ обратно в зад. Опять начинает течь срок предъявления исполнительного документа. И так вот будет продолжаться туда-сюда, туда-сюда, энное количество времени, и спустя некоторое время срок обнулится, закончится. И ваш документ, исполнительный документ, Потеряет юридическую силу для его предъявления? Да, безусловно. Вы сможете его еще раз предъявить судебному приставу. Судебный пристав э, не обязан проверять сроки, исковой, э, сроки предъявления э, исполнительного документа, если они четко и явно не, не э, явствуют из обстановки э, и в этом случае он будет это исполнительное производство, о чем я должен, буду, должен быть уведомлен. Я ознакомлюсь с этим документом, с постановлением о возбуждении очередном постановлении о возбуждении исполнительного производства, и я напишу, скажем так, гневный, гневное возражение в адрес судебного пристава о том, что он не проверил достоверность вашего документа. Я напишу заявление старшему судебному приставу, чтобы этого судебного пристава привлекли к ответственности за то, что он не исполнил все свои должностные обязанности, на которые возложены не только должностными обяз... обяз... обязанностями, но и инструкциями, которые существуют в службе судебных приставов. А многие судебные приставы даже одной десятой этих инструкций не знают. Вот поверьте, не знают они их и не читали даже никогда. Вот. Если открывали, то только заголовок почитали, закрыли и все в сторону отложили и не пользовались ими никогда. Почему? Потому что закон об, о, судеб, о службе судебных приставов он таким образом написан Односторонне написано, что каждый пристав он сам себе хозяин, он даже если ему выносится предписание старшего судебного пристава там выполнить определенные действия, он говорит хорошо, он выполняет и буквально на следующий день выносит постановление, которое прямо противоречит решению его непосредственного руководителя. Почему? Потому что он независим, как и судьи. Он независим в своих решениях. Но в этом случае есть успешная практика, как этих судебных приставов ставить в позу согнутой березы, когда рядом с ними дуб. Вот. И они как-то так начинают себя неловко чувствовать в одном месте. Я не думаю о том, что банк хочет тоже быть в этой позе согнутой березы, поэтому есть конструктивное предложение. Перейти в формат делового общения, а именно конструктивных переговоров. Вы знаете, надеюсь, что это такое? Я закончил уже, Игорь Васильевич, вас внимательно выслушал. Я всю вашу позицию понял. Всего доброго, до свидания. А у меня позиция сейчас сидячая, а у вас как-то не очень обоснованная, нагнутая. То есть до вам, вам нечего ответить, правильно я понял? Я на все ваши вопросы ответил. Всего Нет, доброго. Я до пос... Я последний вопрос задал, вы не ответили на него. А, ваш банк готов вести конструктивные переговоры или он просто хочет быть в позе согнутой березы, в котором он сейчас продолжает находиться быть уже два с лишним года? Сижу такой я дома и на тебе звонок. А в трубке телефона приятный голосок. Мол, я сотрудник банка, одобрен вам кредит. Возьмите, распишитесь, он вам не повредит. Отдаете сколько денег, с чего такая честь? Вообще-то мне не надо, у меня деньги есть. Да что вы говорите, вам и деньги не нужны. Берите, ну берите, они всегда нужны Купите бабе шубу и что-нибудь еще Так как все я брать не буду, не будете не все Хотите, отсосу я, за этот ваш кредит Но только лишь возьмите, он и вам не повредит Не поняла вас, простите, в своем ли вы уме Возьмите, ну возьмите, она а толдычит мне Машину почините или что-нибудь еще Возьмите, ну возьмите и карточку еще Сейчас я обращаюсь к борзым коллекторам Что слезно на коленях кредит себе не брал Его мне навязали как раз таки слеза но так не отсосали. Идите вы все нахуй.